И пора мосты нам разводить Вы уже сказали все друг другу Не подумал, как теперь нам жить И опять помчалось все вокруг Субтитры а